Изи представляет новый питбайк фирмы Viper, модель V-125P. Модель является про серией то есть это самая профессиональная, самая заряженная. Она будет в таких ярких наклейках, то есть вот с такими черепами. Новые питбайки будут выпускаться на заводе Кайо. То есть, как мы знаем, что Кайо это один из самых лучших производителей питбайков. Двигатель будет ставить 125 кубических сантиметров, его мощность порядка 13,5 лошадиных сил. Он будет воздушного охлаждения. Двигатель верхней вальный. На всех пидбайках будет ставить защита для мотора. Вот такая. Коробка четырехступенчатая. В самом низу нейтральная передача. Все остальные передачи вверх. Опять же, как видим, двигатель фирмы Кайо. В Pro серии установлена распорка на руль. То есть она сменная. Также установлены... Вилка перевернутая и с регулировками. То есть будут регулировки снизу и сверху здесь на траверсе. Сзади будет стоять моноамортизатор фирмы DNM. Он будет регулироваться по жесткости и по скорости отбоя. То есть у него здесь есть регулировка снизу, это регулируется скорость отбоя сверху на баллоне регулируется жесткость ну а также преднатяг пружины можно сделать дисковый тормоз Одна поршневой Это эта модель на колесах 1417 то есть это самый оптимальный размер колеса стоит классного пластика как и на всех питбайках то есть это капрон он хорошо гнется и менее хрупо. Также есть выхлопе, есть флейта. Мы зачастую снимаем. То есть без нее звук громкий, с ней звук потише будет. по своей подвеске, просто у меня 1,75 м, я отлично на нем сижу, мне очень удобно, ну и он очень легкий, у его вес порядка 65 килограмм, то есть ну и очень удобно то, что в этой, в этой версии, то есть в этой комплектации Pro можно отрегулировать его, то есть под себя как угодно. Классные ручки стоят, которые откидываются при падениях и там при, при всем остальном. И классная стоит э, на бачке крышка, она дюралевая.